Я до сих пор не могу поверить в то, что вообще я была в эфире Медиа Нахожусь в адский шумном месте, но иду сбывать свою мечту. Всем привет, с вами Яна Алексеева, это канал о жизни понаехавших в Москве, сегодня я без Дон Никитона, но это не помешает мне рассказать вам о том, как связи, знакомства и дружба помогли исполниться моей мечте. Если тебе интересно, как это все работает, оставайся со мной, смотри этот выпуск до конца и погнали! свою мечту. Наконец-то я побываю в эфире радио. Медио Метрикс. Это онлайн радио. Я давно за не наблюдаю. И наконец-то я сегодня там буду в эфире. Стоп! Давайте для начала я расскажу, что это вообще за площадка такая И чем она меня привлекает Медиаметрикс это онлайн-площадка, которая дает прямые эфиры С приглашением абсолютно разных специалистов На темы бизнеса, культуры, маркетинг, финансы Да каких угодно, абсолютно различные сферы В рейтинге Life интернета этот сайт открывает чуть реже, чем Два ГИС, новости ТВЦ, новости газеты и топ-гира Зато эта площадка стоит выше ТНТ онлайн лост фильма и снова среднее количество просмотров в сутки полтора миллиона загрузок а одну передачу онлайн обычно смотрит 5-6 тысяч человек я думаю вы поняли 5-6 тысяч человек по сравнению с моими нынешними 70 подписчиками самым максимальным количеством просмотров пока что на моем канале и тестами? Ну, конечно, я хотела, чтобы все эти 5-6 тысяч онлайн видели мою болтовню. Да я такую мечту даже в тетрадке написать стеснялась. Но ничего этого бы не случилось, если бы не моя любимая дорогая подруженька, а точнее три простых шага на пути к нашей дружбе. С Дружите. но Мы не дружим. Нет, мы не дружим. Сарянка. Это и мы не дружим. Да. Соня. Соня. Мы не дружим. Да. Неважно, 15 лет назад сейчас со мной, в принципе, трудно дружить, просто дружить, потому что я, если начинаю с кем-то дружить, то это по проектам, по работе то есть по каким-то делам. По ходу проектов, ты стала мне близким человеком, и я готова Посвящать тебе время. У нас было несколько моментов приключения. То есть, это первая музыкальная школа. Мы с тобой вместе занимались у одного педагога по речи, и тогда работала. Была на радио, я на телевидении. И даже тогда мы не имели особого контакта -то, да, точек пересечения. И потом ты уезжаешь в Москву, становишься для меня определенным таким прообразом успешного дальневосточника. Я продолжаю за тобой следить. Шаг первый. Бесполезных знакомств нет. Ну, или точнее, это правило шести рукопожатий. Я лично никогда не удаляла никакие телефонные номера. Всегда их сохраняю. И очень часто случалось, что спустя очень-очень много лет, как я не общалась с человеком, мне требовался его совет. Я звонила ему, чем всегда, очень часто удивляла людей. Типа, о, да ты до сих пор хранишь мой номер телефона. Как правило, многим людям это очень приятно. В Москве, мне кажется, абсолютно адекватная история, когда ты говоришь, ну, сорян, я готов там с тобой 30, приезжай к нам на райончик, там часочек, угу. ну как бы погуляем. С твоей стороны я не получила такого ответа. Какая для тебя мотивация была тогда ответить вот мне. Несмотря на то, что мы начали наш разговор с того, что каждый должен приносить пользу, у меня польза это не набор каких-то прям вот пунктов, в котором я сверяюсь, а это какое-то внутреннее ощущение. Я же понимала, тогда. Что ты не простой человек То есть это знаешь, как ну, на уровне чувств. Ты понимаешь, из этого человека выйдет толк А из этого не выйдет ну, это... ты, Дима, <смех> Да, ты девахи еще Да, да, да Эту <смех> корова дойная <смех> Нет, это конечно можно объяснить Но просто мы как эмпатичные люди Это не раскладываем на тонкости Но мы через эти тонкости ощущаем Я не ставила перед собой задачу тебе помочь Ну или что-то вот сейчас сделать, чтобы потом помать Просто это какое-то внутреннее чувство Когда отзывается, когда ты пишешь И я понимаю, что о, круто Чувствую, что у тебя впереди классное будущее, и я тоже когда-то переезжала, и я знаю, с чем тебе придется сейчас столкнуться. Я помню, как это было тяжело, и мне почему-то отозвалось, мне захотелось как-то в том смысле, да, поддержать. Но я тогда даже не подозревала, что мы с тобой начнем общаться. Шаг второй искренняя похвала. Я всегда оставляю положительные комментарии и слова признательности тем людям, которые меня действительно вдохновляют. Это моя привычка во-первых, принесла лично мне признание других людей, как только я начала кому-то высказывать свою похвалу, так сразу мир стал отвечать мне тем же мне стали писать какие-то незнакомые люди о том, что я вдохновляю их на какие-то шаги, моя деятельность их действительно вдохновляет, заводит глядя на меня, рождаются как какие-то новые идеи, это всегда приятно. Поэтому, когда я вижу, что мне кто-то нравится, что он делает, как он это делает, я всегда обязательно ему об этом напишу. И мне это неоднократно помогало, даже с людьми, которых я вообще никогда не знала. Вам это ничего не стоит сказать. Очень многие люди, на самом деле, они вообще недохвалены, поэтому получить какое-то признание всегда для них положительный момент, и они вас запомнят. Ну, а если у вас, например, беда говорить кому-то комплименты или хорошие вещи, можно потренироваться вот здесь, поставить пару комментариев, отметив для себя, что именно вам запомнилось и что было действительно самым полезным. Ну, или, например, какие из моих выпусков вам нравится больше всего. Начните хотя бы с этого. Я, конечно, всегда очень ценно, важно, даже иногда, знаешь, очень вовремя ты мне пишешь, да, об этом, потому что бывает, сидишь и думаешь, господи, все жизнь пошла под откос проект неинтересный денег нет я бездарность и когда тебе приходит сообщение там тебе говорят, что ты такая молодец а вот ты там ты что-то о себе узнаешь хорошо что твоя жизнь не такой уж и днище ты думаешь а ведь правда ну Короче, я тебе благодарна за эти сообщения. Я тебе хочу сказать, что я же на самом деле тоже всегда за тобой следила. И я тоже не могла понять, куда ты находишь столько энергии и силы, и ты меня восхищала и вдохновляла этим. Не было разницы, что я теперь в Москве. Это рыжая что Хамаровский. Какую-то фигню Питаете. делать, да. О, Господи, я боюсь, боюсь. Меня облаяла собака. Да вы вообще знаете, кто я? То есть, стерлось вот это понимание, где и в каком городе что происходит, и для меня ты тоже была большой вдохновительницей и мотиватор. Шаг третий. Мутите общий движ. Ну или другими словами, общие проекты всегда объединяют. Лично мне проще всего узнать человека только тогда, когда я с ним поработаю. Именно в работе я вижу, как человек раскрывается, какой потенциал у него действительно силен, в чем этот человек может проявиться еще лучше. Это первое. Второе. Как когда я работаю с человеком, я всегда стараюсь быть максимально для него полезной, максимально относиться ответственно и профессионально к тому, чем я занимаюсь в данный момент. Потому что многие мои друзья и знакомые знают, что занимаюсь я очень многим. Когда люди работают бок о бок, это как-то объединяет их, люди раскрываются с разных сторон, и в конечном итоге человек, даже если он изначально показал себя каким-то одним образом, то в процессе совместной работы этот человек всегда покажет истинное лицо. Поэтому в общих проектах вы можете не только объединиться и усилить свою связь, но и, например, наоборот, раскрыть в человека какие-то грани, с которыми нужно быть осторожными. Точно, Точно как ты раз мне рассказывала, как с подружками да. со своими встречала. Да, да, ну вот, видишь, планерки нас, значит, и объединились вот и польза, про которую мы говорили с и тобой мы, да. помимо этого еще попробовали Вместе поднять твой проект ну, Просто у меня очень <с большой проект Тяжело так взять и поднять Тоже что приятно Что не разругал нас Как это бывает Когда ты начинаешь с кем-то дружить Очень хорошо общаться А потом делаете какой-то проект И все рушится просто потому что Вы не договорились в рамках этого проекта Слушай, ну я же понимаю, что Во-первых, что все это опыт Во-вторых но это осознание ко мне не тогда пришло, а сейчас. Но я думаю, тогда мы интуитивно чувствовали, что вообще не надо ко всему относиться так серьезно, вот как многие люди делают. Намного важнее в жизни, не знаю, дружба, любовь, именно экзистенциальные. Все игра и все фан. Вопрос, как к этому относиться. Ох, милочка! очередь ребятушки на медиаметриксе прикиньте вот я вот табличка медиаметрикс все по настоящему еще раз вот я вот табличка медиаметрикс чтобы вы понимали просто на стенах такие люди висят я такая и даже кофе баки Если только что случится, чтобы ты обратно вышла, тут так просто не выйдет. А, вот для чего <смех> я снимаю. Смотрите, тут время. Тут нам будут показывать, сколько людей да. нас слушает. Когда будет 45 минут, мы заканчиваем. Кто сидел до меня в этом кресле? Ты <смех> тоже здесь сидела. сидела. Кто? Макаревич здесь да. сидел. Вот. Сейчас будем начинать, эфир я записываю с ним <связать> вот здесь по ссылке. Подсказку оставлю. Вот там будет запись эфира. <связать> Надо долго, да. Добрый вечер, уважаемые зрители, это программа «Истории подруг». В этой студии я, ведущая Кристина Гранник. моя коллега-соведущая, психолог Анна Хныкина. Здравствуй. У, -у, -у. У нас в гостях, не буду скрывать, моя подруга. Моя подруга Яна Алексеева. Здравствуй. Привет. У нас сегодня будет потрясающая молодомамская тема. Психоз, что нет, нет, дайте я еще что-нибудь Сейчас я... Последнюю в школу отдам, у меня закончится вот эта вся круга, и я буду? Я вам сообщаю, дети первые 2-3 месяца кричат. Я но... думала, только мои соседи кричат. Я не могу отойти, я вот его двумя руками держу. Мне некогда, вот через два года возвращайтесь, обращайтесь. Ну, вечер, может, там, часов в 5 я могу вечером за монтажом просидеть. Это вот максимально. Плюс 5 часов. Это программа «История подруг». До встречи следующий вторник. Пока-пока. Все. Да. 3640 человек онлайн. Я так И волновалась что, на самом, самом деле. деле что хорошо, отлично вообще. Отличная, вообще. Вот так вот просто... Я что-то это не знаю. Просто не так давно еще... Все, сидела, в кресло где сидел Макаревич, Там... Аня. Ну, вообще на самом деле хочу сказать, что было очень круто. Я в какой-то да момент такая ну все, да. у, нас, да, да, у нас да, мы уже как на куб, да, да да, у нас здесь такие все бомбические подруги на самом деле, да? довольна, хорошо. Когда ты переезжаешь из региона в Москву, все оказывается совсем не так, как ты предполагал. Ты сидишь в Хабаровске, смотришь, как кто-то уехал в Москву, и как этот кто-то работает там на радио и на телевидении, ты думаешь, а, да, жизнь удалась, чувак попал туда, куда мы все стремились. На самом деле, когда ты приезжаешь сюда, вообще ничего не меняется, потому что речь ведь не про события, которые с тобой происходят, а про твое состояние. Если ты жил до этого в состоянии неудовлетворенности, то от переменных мест ничего не не изменится. Ты придешь в Москву, ты будешь вести какое-нибудь крутое шоу на крутой радиостанции, но ты при этом себя Чувствуешь точно так же. Поэтому, когда ты вдруг приезжаешь и попадаешь в мечту, которая должна была тебе принести это состояние, ты вдруг очень быстро разочаровываешься и понимаешь, что дело вообще не в мечте. Все, о чем мы здесь с девчонками говорили, я оставлю вот здесь по ссылке. Переходите, кликайте на подсказку, смотрите, оставляйте свои комментарии. И на этом я с вами сегодня прощаюсь. Мечтайте, сбывайте, исполняйте, действуйте в направлении вашей мечты. И если вы еще до сих пор не решились, переезжать в Москву или нет, для вас это самый полезный канал, который есть на YouTube, обещаю, поэтому подписывайтесь на него, оставляйте свои комментарии, люблю вас всех, увидимся в следующих выпусках, пока!